Как тебе поджечь-то? А что ты, не знаешь? Мужчина, есть вот такая лучина. <смех> так. Ты видишь, какая лучина? Фирмолюмвец.